Йога, йога ведь это что? Это связь, союз, целостность. Вот. И когда мы видим связи, как устроена жизнь, как мы связаны с этой жизнью, и можем эту связь регулировать, это и есть йога, то есть вот осознавание связей. Вот. А как бы классическая йога она занимается тем, что учит связывать сознание и тело. То есть если сознание гибкое, тело гибкое. Если тело гибкое, сознание гибкое. То есть это как вот взаимосвязанные такие две части. Вот. И если уже говорить так о практической стороне этой йоги, то человек, который гибкий, его невозможно сломать. Он может подстроиться под любую ситуацию, он может адаптироваться и найти выход, решение в любой ситуации. Человек жесткий, который э, имеет какое-то такое вот слишком категоричное, слишком однобокое мировоззрение, с ним происходит что-то, что не вписывается в его сферу ожиданий, и он ломается. Депрессия, алкоголь, суицид. Вот как бы происходит только потому, что есть какие-то жесткости, они хрупкие. Ну, как вот стекло там, цык, оно раз, расклеилось. Ну, а йога – это как резина, вот, туда-сюда, хорошо, примем эту форму. Нужно в этой ситуации быть сильным, я буду сильным. Нужно в этой ситуации быть слабым, я поддамся. Вот. А нужно проиграть, я проиграю. Потом я проиграю сражение, выиграю войну. То есть йога – это возможность адаптироваться ко всему выживать в любых условиях.